Но, по идее, должно быть, я не знаю. Паш, мы можем как-то знать, что люди... имеют фидбэк, что мы люди нас не слышат? Не ничего, потому что мы передаем этот экран. Может, я понял, понял. Хорошо. Э -э закрой, пожалуйста, шкаф. Так. Э а Значит, э проверьте, пожалуйста, что как-то от людей, что они нас видят, слышат и так далее. Потому что вот да. это... Все слышно. Нет, Майк. Вы нас слышите. Проблема в том, что я не знаю, слышат ли нас. Подписчики. А где они пишут? Я же вижу. А где они пишут? Я просто не вижу, к сожалению. Нет, вам не надо ничего. Ну хорошо, Здорово. все. Ну хорошо, Но будем нет. надеяться, что нас народ видит, слышит и так далее. Майк, добрый день. Во-первых, очень приятно. Мы начинаем некую новую серию наших э -э трансляций. Мы начинаем говорить в прямом эфире с разными очень интересными, умными и профессиональными людьми. Значит, Майк, я думаю, что самое лучшее, что ты сам про себя расскажешь, чем ты занимаешься. Друзья, у Майка очень нестандартные методы оценки акций. И скажу сразу, я небольшой фанат технического анализа. Когда я говорю о тех или иных бумагах, рынках и так далее, то есть целый ряд факторов, которые я беру в расчет. Технический анализ, он один из них, но он совсем не основной и он не главный. Для меня важными индикаторами являются и здравый смысл, и опыт, и, естественно, анализ рынков, анализ финансовых показателей. Ну, то есть миллион вещей, которые я как-то вот интегрирую, смотрю и после этого, собственно, говорю о том, что думаю, что будет и так далее. Как-то Погадаю, что будет, что есть. Вот. У Майка своя методика, поэтому, Майк давай сделаем таким образом. Вначале немножко расскажи про себя, хотя бы вкратце, если можно. Спасибо. Да, Жень, спасибо. Значит, Дорогие друзья, 28 лет проживаю в Соединенных Штатах, из них 24 года я занимаюсь биржей. Влоговый не врага, Это да? моя деятельность, так маркет, это по-английски называется. Образование я получал в Соединенных Штатах. И, как ни странно, из этих 24 лет, 20 лет или 21 год занимает такие, технический анализ. Но я знаком с фундаментальным, с экономическими, со всеми показателями, которые были. И со всеми, в общем-то... Но ну, мне интересуют разные точки зрения, разный подход к этому вопросу. То есть я сверяюсь. Я, скажу могу сказать только одну вещь. На замещение вакантной должности фундаментального или экономического э, отдела, к примеру, в Goldman Sachs, это одно из э, наверное, самых больших банков и компаний в мире, э, конкурс примерно 1 к 20. На замещение вакантной должности технического отдела специалиста, конкурс один к тысяче и к тысячам. 1700 у меня мой один из учителей был, он э, подавал Аппликейшн он подал, 1700 человек было на место. Почему? Ну, наверное, это говорит само себя, поэтому я приверженец, очень уважаю Евгения Борисовича тебя, но, тем не менее, это замечательно, сравнивая две точки зрения, если и там, и там, и много историй на этот счет, я могу это все рассказать. Я просто не хотел бы занимать время эфирное, поскольку, наверное, людям было бы интереснее как раз-таки вот эта комбинация двух подходов к рынку ценных бумаг. Еще что я могу сказать, ну, на протяжении нескольких лет я вел программы на Чикасском радио, пять лет я вел программы на трех станциях Чикарского радио, и, в общем-то, на одном это меня приглашали как аналитика индексов и валютных рынков, валютных и... Простите, я могу путаться, просто я на английском это все проходил. То есть валютные и, как это правильно, граждевые рынки страны, да, э, мира. Okay. Вот, поэтому сейчас я, так сказать, частные, частные, частные система у меня, у меня много индикаторов, моих личных индикаторов, и я могу прогнозировать на... К примеру, где-то на месяц и вперед, но ну я могу прогнозировать, что более для меня предпочтительнее, на, на, в течение дня. То есть минимальный ⁇ это 1 часовой график, максимальный в течение дня ⁇ это 4 часа. Поэтому есть четыре вида значит, биржевых игроков. Это от инвесторов до дейтрейдеров или до, ну, в течение дня, которые люди, которые трейдеры, купил-продал, купил-продал. А ты у нас кто? Не на 5 минут, не на 15, минимум час. Вот. Ну, примерно, вкратце так. А, Майк, теперь у меня очень конкретный вопрос. Смотри, у нас сегодня интересная ситуация. Рынки на нерве, рынки психуют. Золото улетает вверх, и одна из причин – это страх Вторая причина заключается в том, что закупаются все, ну то есть объективно все бегут в золото, потому что огромная ликвидность, она давит на рынок. Эта ликвидность выбрасывается прежде всего на рынке комодитис и прежде всего на рынке драгметаллов. Тут все понятно. Народ сидит в бумагах, народ нервничает. Поэтому смотри, мне бы хотелось с тобой посмотреть на несколько бумаг, на несколько индексов, я думаю, тех, которые в большинстве своем были бы интересны нашим вкладчикам. Извини, не вкладчиков, я тоже заговариваюсь. Нашим подписчикам, нашей аудитории, короче, нашим друзьям. Смотри, в первую очередь, хотел бы тебя спросить. Сегодня у нас довольно интересное событие. Неплохо падал российский рубль. Поскольку любого россиянина это волнует, волнует, потому что это бьет по каждому из нас, по кошельку. Давай начнем с этого. Что ты можешь сказать насчет доллар-рубль? Доллар-рубль. Um. Сейчас, секундочку. Я, я не просто скажу, я даже покажу на самом деле. Как там что, из того анекдота, между, что он сказал, показал, это а, Значит, У нас, у нас не, не трейдуют доллары, рубль. Поэтому я покажу, тем не менее, с тех ресурсов, которые у меня под рукой, я вам просто покажу. То есть, вообще-то говоря, я следил за доллар и рубль, поскольку я обещаю на русскоязычную аудиторию. Сейчас я вам покажу экранчик, да, если это будет видно. Надеюсь, будет видно. Мой график, да? Видно, да? <свят> <свят> я ничего не вижу. А, стоп. Вот сейчас вижу. Отлично. Да. Вот. Видите, то есть я начал анализ доллара по отношению к рублю с какого? 16-го года. Здесь стоит недельный график. Недельный график. И у меня вот эти вот все, так сказать, стрелочки, это были в реальном времени до того, как это происходит. Но то, что было до того, никому не интересно. Наверное, интересно то, что сейчас находится. Так? Значит, Какая удивительная дектора. Первый главный момент, это было мной прогнозировано, ну и, собственно говоря, люди это слышали и видели. Вот эта цифра, 70 рублей 61 доллар стоит 70 рублей 65 копеек. Вот. Значит, видно, да? Да, да, да. А, то есть э, это была максимальная цифра, до которой мы дошли, и потом стала укрепляться рубль. То есть доллар шел вверх, рубль шел вниз. После этой даты, значит, могу точно сказать, когда это было, это было 10 сентября 2018 года. Вот. значит, Недельный график здесь показан. Ну, Несколько дней туда-сюда, внутри этого я не знаю. И вот смотрите. То есть он дошел сегодня, то есть точка у меня была 61 рубль, 64 цента. Но дело в том, что 60 рублей, один доллар стоимости, 60 рублей у меня есть. Но вот начиная с 6 января этого года он стал идти вверх, начиная с 6 января. Повторяю, я опираюсь, если кому надо будет внутри дня, так я могу сказать, сколько это будет. Но я давал сигналы о том, что мы идем без сомнения э, вверх, э, имеется в виду доллар по отношению к рублю, и на сегодняшний момент еще одно пробитие вверх, я прогнозирую, доллар будет стоить 65 рублей 35 копе, 37 копеек. А, а какой временной есть, промежуток ты ждешь? В каком временном промежутке? Э, я, я думаю, что, может быть, не знаю промежутки, я не, очень редко, учитывая промежутки, я не хочу вмешиваться в горизонтальную шкалу. Там находится время. А здесь у меня находится вертикальная шкала уровней. У меня есть моя система, основанная на очень так, серьезных там, вещах, которые я следовал биржевой трейдинг во многих вариантах, во многих акциях и в фондовых рынках и в валютных рынках и как минимум 4, у меня должно быть схождение четырех уровней пока я могу опираться только на один и мы дошли до 64 рубля 32 копейки если бы точно чуть выше 64 50 мы дошли да совершенно увидим, сейчас секундочку если мы увидим 61 доллар будет стоить 64 рубля 55 копеек не в обменниках настоящий реальный рынок, тогда у нас будет 65-37. Ну, практически без вариантов. Думаю, что выше. Вот. Это то, что касается рубля. Но, повторюсь, мы должны идти, с моей точки зрения, если только мы не пробьем 70 рублей, то мы пойдем вниз к 60 рублям. Один доллар будет стоить 60 рублей. Вероятность этого для меня гораздо более предпочтительная. Временно. Майк, да. э, то есть, Майк, то есть IP, если, вот, если бы я покупал, последнее еще скажу, 66 рублей. 66 6 рублей, мы пойдем вверх, до, можем пройти до 66 рублей, 1 доллар, и потом пойдем вниз. Ну, я имею в виду, рубль будет укрепляться. Хорошо, если перевести это... тебя с русского на русский, то э, следующее ты говоришь, что рубль максимум может упасть примерно до 65 с небольшим, может быть даже до 66, но по всей видимости все-таки его истинный, скажем так, благородный путь идет к цели 60 рублей. Правильно я понимаю? Да, да, на этот момент, на этот момент, да. Повторяю, если мы не превысим 60, ну, есть такое понятие скопы, да, как все знают. Вот если мы увидим 67 рублей, доллар стоит 67 рублей, к примеру, 20-25 копеек, тогда вот эта вероятность 60 рублей очень маловероятно. Скорее, мы идем тогда на 68. Понятно. Ну, понятно, как все технические аналитики. Если так, то так и сразу вспоминается: прости, Майк, я не могу не поэхидничать старый анекдот про аналитиков, которые стоят у лифта. Всех спрашивают: ребята, вы скажите конкретно, вверх или вниз? Но, скажем так, я согласен с тобой следующим: первое: никакой катастрофы мы не ждем, колебания будут в пределах каких-то очень разумных горизонтов. То есть, может быть, еще процент другой туда-сюда попрыгаем. Но, по идее, как я говорил, мы должны вернуться в диапазон 60-63 рубля. Ты со мной согласен? Я согласен. Более того, я скажу, я смотрел твою программу, я не помню на каком канале, простите, я не знаю. Но там кто-то, комментатор, говорил, скажите, Евгений Борисович, а вот говорят, аналитики говорят о том, что доллар будет стоить 100 рублей. Я помню твой ответ. Но это детский сад, понимаете. Это можно сказать, что он будет стоить и 200 тысяч рублей, ни на чем не основано. Это так называемая говорящая голову, которую берут, это вообще непонятно с чего. Но дело в том, что мой анализ говорит вот о чем. Не то, что он пойдет или вверх, или вниз. Дело в том, что есть такое понятие идти по ступенькам, правильно? По ступенькам. Если мы подняли ногу и поставили на ступеньку, мы должны на нее стать, Иначе мы споткнемся и полетим вниз по лестнице, вниз. Поэтому как только мы стали на ступеньку и зафиксировались с ней, мы идем к следующей ступеньке. То же самое, если мы идем вниз. Поэтому... Это называется по-английски one step at the time, или э, в течение одного какого-то промежутка времени один шаг. Не надо прыгать. Можно, так сказать, спотыкнуться. Майк, вот. я тебя понял. Короче говоря, ничего страшного не ждем, прыгаем в, запад, в заданных диапазонах. Теперь смотри, есть еще одна тема, которая всех волнует сегодня у нас. Э, мы увидели очень сильные резкие движения по золоту. Вот хотелось бы тебя все-таки спросить. Мое мнение, что золото дошло вот на текущих уровнях, я, кстати, сегодня утром об этом писал, что полагаю, что вот 1640-1660 – это тот диапазон, на котором золото должно немножко остановиться, и, может быть, мы увидим некую коррекцию. Мы дошли до 1650, скажу честно, я закрыл все фьючерсы на этом уровне и пошел отдыхать, довольный собой. Что ты видишь? Может быть, я ошибаюсь? Пожалуйста, а... показываю конкретно. Кстати, я тут вижу комментарии по, по поводу Герчика. Герчика мы знакомы, кстати, и он мне тоже когда-то просил посмотреть золото. Я посмотрел и я ему сказал о том, что мы дойдем. На критическом мы находились, находились, повторяю, на критической резистанс или линии зоны сопротивления. Вот вы видите экранчик, да? А, герчик что, мы тебя, мы а мы... герчик что, тебя подвозил? А? а? Герчик чего, тебя подвозил? Нет, Герчик живет в другом городе. Я понимаю, я смеюсь. Я имею в виду, он же когда-то таксистом был. Я смеюсь, он мой товарищ, я просто подкалываю. Я даже не знаю. Нет, он живет в Нью-Йорке, я живу в Чикаго. Смотрите, друзья, то есть я прогнозировал 1587, видите, вот эта зона. Еще раз повторяю, это серьезная была зона, и видите, мы от нее отскакивали с каждым. Но мы рванули вверх, поэтому я не согласен с тем, что надо выйти было. Хотя мы опустимся на 1587, это будет точка входа. На сегодняшний день это 1644. Повторяю, это недельный график. И я бы сказал так, о том, что мы должны идти. Собственно, эта точка, конечно же, прогнозируется, и эта точка выхода была, ты сделал, я бы сказал, правильно. 1625-1626 выход. Но главная точка впереди, вообще, на мой взгляд. 1734, а самая максимальная на этот момент, это я уже прогнозирую на несколько месяцев, наверное, вперед. 1890-1890-1920. Если вы хотите посмотреть, то смотрите. 1921. Это была максимальная точка золота. Еще раз, это стоимость одной унции золота э, в долларах, правильно? Сейчас речь идет о валютной паре, это не фьючерсы, потому что я больше склоняюсь с фьючерсом. На Форексе я последние всего лишь несколько лет, э, и Форекс – это очень серьезный инструмент, я не понимаю, почему, я могу объяснить, э, почему его дискредитировали в России, вообще-то говоря. Uh, mm -hmm. Ты знаешь, я тебе могу объяснить. Mm -hmm. Никто ничего не дискредитировал, потому что есть огромное количество компаний, которые предлагают людям работать на леверидже 1 к 100, 1 к 500 и даже 1 к 1000. Естественно, что после того, как люди начинают работать на таком плече, их хладные трупы выносят с поля боя через примерно, так сказать, день-два-три. Вот тебе и все. Форекс, ну, ты знаешь как? Это то же самое, что дискредитировать молоток. Молотком можно забивать гвозди, а можно бить по головам? Ну, если люди хотят молотком бить по головам, ну так... Э, Извиняю, о чем тогда говорить? Это так слово. Ну, да, здесь парень, не чем. Все, все это я голову. но я хочу объяснить сейчас одну вещь, которую многие не знают. Во-первых, что такое форекс? Форекс состоит, по-английски, Форекс состоит из двух слов. Foreign Exchange. Forex это иностранный валютный рынок. Иными словами. Знаете, для кого иностранный? Как говорил Задорнов, да? американцы не тупые. Я волю обстоятельств тут оказался, но я все-таки родился в России. Поэтому я, так сказать, все равно за Россию. Вот. Но дело в том, что американцы они настолько прямолинейные, что все, что за пределами Америки, для них это иностранное. Но вы это находитесь в России, вы это находитесь в Европе. А Европа ⁇ Фореч. Это не Фореч, это настоящий. Просто вот то, что ты сейчас сказал. Это полнейшая дискредитация и полнейшая профанация того, что называется рынок. Ну так извини, сегодня... предла... людям предлагают устроить казино. Да. Люди, извини, что я тебя перебил, просто нашим людям предлагали устроить из этого вполне понятного и очень важного инструмента их хеджирования, спекуляции устроить казино. Ну понимаешь, тут же вопрос риск-менеджмента. Людям дают инструмент и не дают возможность э, ну, понимать, что такое риск-менеджмент. Вот тебе и все. После этого не Форекс дискредитирован, а механизмы, которые люди работают. Но ну, давай мы это сейчас не будем обсуждать. Короче говоря, если мы с тобой говорим про золото, говорим о следующем. Видишь ли ты в ближайшее время коррекцию по золоту? Коррекция по золоту чисто по... Значит, Смотрите, тут очень интересный момент, я сейчас попытаюсь пояснить, я все-таки аналитик не только в техническом анализе, а, это политический момент. Всегда считалось почему-то, что если индекс идет вверх, то как ведет себя доллар, и все-таки доллар сегодня мировая валюта, правильно будем так считать? И как ведет себя золото? Смотрите, и все индексы прут вверх, как будто не в себя. То, что будет там 30 тысяч на Dow Jones, то, что будет S&P там 3,5 тысячи, то, что будет NASDAQ 10 тысяч. Я помню, когда он был э, в 2000 году 5 тысяч, как там все хлопали в ладоши, это было зимой, 2000 год. Сейчас прошло 20 лет, он 10 тысяч, смотрите, какая корреляция, за 20 лет ровно 5 тысяч добавилось. Хотя было 666. Это тоже цифра очень интересная. Так вот, индексы идут вверх, Золото идет вверх, доллар идет вверх. Потрясающе. Я тоже считаю, что это полнейший бред. Это только из-за того, что куча ликвидности. Да, это первое. Но огромная инфляция. Огромная. Вот специалист, я ну так сказать, чуть-чуть понимаю. Но, но просто деньги печатаны, денег как не в себя. И здесь очень и очень много факторов. Здесь все искусственно вложено. То есть если будет коррекция, да, но технические уровни невозможно. Если мы, еще раз повторяю, если мы поставили ногу, занесли на следующую ступеньку, мы на нее должны стать. Поэтому у нас вопрос, вот я сейчас показал, да, 1734 сегодня, но то, что будет коррекция, я не верю о том, что мы пойдем туда не, вот так вот резко вверх. Я думаю, что 1587... И 1490 – это точки входа, если кто-то желает это делать. Значит, видите, то есть это, вот эта вот точка, я могу показать конкретно, куда она идет. Но сейчас не хочу вдаваться, иначе это будет только технический анализ. Это не будет так интересно. А, да. Ну так а, прости, тогда что ты меня критикуешь? Я сегодня все правильно сделал. Продал ну, с тем, я... чтобы откупить дешевле процентов на 5 или на 3. Значит, точки входа для желающих, я могу сказать. Точка входа 1612, 1601, самый лучший 1588, примерно. 588 до 1575. Это точки входа. Вот эта зона, видите? Смотрите, мы в нее один раз вошли и отскочили. Второй раз вошли и отскочили. Третий раз отскочили. Четвертый раз отскочили пробили. Здесь покупать надо. Это, наверное, любой технический аналитик скажет. Если мы уже там четыре раза там были, то на пятый раз. Если мы пробиваем, мы идем очень резко вверх. То есть, по сути дела, смотрите, как оно происходит. Да? Значит, если у нас колонны стоят, плиты перекрытия, верно? И если мы пробиваем одну, то здесь инерция мы летим куда? Мы летим в следующую плиту, в потолок. Следующий потолок у нас 1474, 1734, базируется на недельной экране не на каких-то дневных и даже, тем более, не на э, часовых графиках. Но, в общем-то, тенденция вверх. Тенденция по многим причинам. Сейчас не буду вдаваться в детали, это, это уже политические какие-то вопросы, экономические вопросы. Это будет не столь интересно. Угу. Понял тебя. Ну что ж, давай тогда перейдем от золота к вещам, которые интересуют огромное количество наших, наших слушателей. Э, давай перейдем к российскому фондовому рынку. Значит, скажи мне, пожалуйста, давай начнем с того, что мы посмотрим индекс РТС, и мне интересно твой взгляд, куда мы пойдем. Я скажу сразу, не видя графиков, я считаю, что как бы рынок не попрыгал туда-сюда, все равно у нашего индекса есть еще хороший потенциал. И я вижу потенциал движения вверх у индекса РТС как минимум 10-15% в течение года, как минимум. А так проценты по все 20. Что ты думаешь на этот счет? РТС это просто, чтобы мне понятно, я большую часть их на американском, конечно, рынке. Это индекс типа S&P 500, да? Да, да, да, ртс? да, это индекс РТС, индекс российской торговой системы. Мы с тобой говорили, да, да, да, РТС, именно это. Ну я, А, когда говорили, я делал анализ. Значит, э, Вот смотрите, давайте посмотрим недельный график. Так. Э, 1995 год. Смотрите, какое падение было. 2008 год падение было. Апрель 2008 года. Но, насколько я знаю, это был дефолт да, в России. 2008 год у нас не был дефолт заразились вашей болезнью и после этого долго чихали. Вы выздоровели, а оставили нас нашей болезнью. А потом добавили санкции. Все нормально. Да, как говорил Живанецкий. Но войдите же в мое положение, попросила она. Он ушел, вошел, потом еще раз вошел и оставил ее в ее положении. Вот примерно у нас то же самое случилось. Да. Но мы, правда, надо признаться, сделали все для того, чтобы разрушить собственный рынок самостоятельно. То есть здесь мы сделали гораздо больше, чем вы. Так что будем уж справедливы. Но пойдем дальше. Сегодня капитал идет к нам. Внутренних причин для роста нашего рынка нет абсолютно никаких, кроме одного. Огромное количество горячих денег, которые устремились к нам по целому ряду причин. Поэтому ну, хотелось бы понять все-таки, на этом надо зарабатывать, на этом мы обязаны зарабатывать. Поэтому расскажи мне, как мы сможем хорошо на этом заработать. Можно, ну, во-первых, во значит, было две точки, смотрите. Первая точка была, верхняя точка, я не знаю, в каких это единицах, 2500. Это что, долларов, рублей или... Нет, это единиц. просто индекс РТС, не вникай, просто индекс. Нашим слушателям это понятно. Ну, примерно да, действительно, как 3,5 тысячи S&P 5 это или 30 тысяч Dow Jones. Ну, например. 2,5 тысячи – это был 2008 год. Резкое падение до 490. Потом опять рост до 2012 года. Что у вас было в 2011 году, точнее, что-то было опять? Э, в 2011 году у нас были самые вещи, главные вещи, у нас были надежды. В 2014 они у нас, так сказать, так или иначе пропали. Ну, неважно. Пойдем дальше. Дело в том, что сама конфигурация, сама конфигурация вот того, что мы видим, я абсолютно согласен с тем, что идут деньги, и идут деньги не в Соединенные Штаты. Это уже прошлое, и это будет переход на год 2020 год, будет серьезные изменения происходить. Они везде будут происходить на самом деле, и к сожалению в России тоже. Но деньги туда идут, без сомнения. И обнадеживающий фактор вот какой. Значит, вот мой прогноз: мы идем вверх. Без сомнения, мы идем вверх. Тут есть один нюанс, который я прогнозировал. Я говорил о том, что мы придем на 1487. Заметьте, было 1648. Давайте переместимся на дневной график, чтобы было понятно. И я прогнозировал о том, что мы пойдем. Видите, я рисовал, это была точка к мы дошли, и вот эти точки были. Мы находимся сейчас на суппорте. Да? То есть, если бы сейчас, допустим, я предлагал, допустим, трейдить, я не знаю, может быть, трейдить индекс, наверное, фьючерсы можно, да? Полагать. Да, у нас замечательные ликвидные фьючерсы на индекс РТ, на РТС, поэтому любой, тот, кто нас слушает, даже положив небольшое гарантированное обеспечение, может купить энное количество контрактов. Скажу честно, что я на этом тоже люблю поигрывать. Другое дело, что я свои сделки не освещаю в канале, просто потому, что не хочу вводить людей во искушение. Вольно спекулятивный товар. Да, но я могу сказать вот что. Свыше 1558-1560 покупать. Я буду давать тарг, если вы желаете. Потом, ну... В частном порядке, Евгению Борисович, дорогие друзья, поэтому, а он вас, так сказать, направит, если будет желание. Поскольку у нас. Короче, есть план, ребята, кассу да? держу я, да? если что. Приходите ко мне, я вас направлю к майку. Нет, мы можем вместе это делать на самом деле. У нас же есть такой план, да, вроде бы, да? Ну, а, это отдельная история, желаем... поговорим об этом позже. А, да. А, значит. Что ты говоришь? Или я могу продолжать. Продолжай, продолжай. Значит, смотрите. Это очень важный момент. Это мы сейчас говорим про РТС, да? про фьючерс. Значит, вот смотрите. Не случайно, не случайно, видите, зона. Друзья, поймите меня правильно. Я этому посвятил очень и очень много лет. А система, которую я имею, она ну, очень эффективная. Процентов все 80, я бы так сказал, если совпадает несколько факторов, Значит, должно совпасть минимум по моей системе 4. 3 это около основное меньше 50%, но тем не менее, вот смотрите: видите, мы зашли 1557, а здесь 1554. Всего три пункта мы перешли эту линию. Значит, что будет, если мы пройдем дальше? А будет следующее. Я серьезно говорю, и это очень будет серьезно, то есть фьючерсы. Рано или поздно, все зависит от вашего портфолио, от вашей общей стоимости, потому что коррекции будут, и соответственно образом, то, что сейчас сказал Евгений Воресович, он сказал абсолютно правильно, потому что ввести искушение, не зная, какова у вас сумма портфолио, и терпеть убытки, и рано или поздно мы туда придем. 1573. 1573, а здесь 1560. Я не знаю, в каких единицах измеряется еще раз ваша система. Но здесь есть еще другой момент. То есть мы идем сюда и мы пойдем сюда. Тут находится гэп. Да? По-английски это окно, по это окно. Я изучал когда-то систему гэп, японскую систему Candlesticks да, или свечей. Она очень эффективная. То есть вот я бы мог, видя этот гэп, если бы я трейдил когда-то, да, я бы мог предсказать вот это вот падение с точностью буквально до нескольких пунктов. Вот мы до этого дошли, и после этого пошли вверх, вот в этой точке. Значит, здесь, да, здесь общая тенденция месячная, тенденция вверх, без сомнения. Это мы убедали на недельный график. Поэтому я согласен с тобой, о том, что мы идем вверх, но коррекция вниз дает возможность нам это покупать, подкупать. И сейчас вот эта точка, видите, эта точка у нас, точка суппорта или линии поддержки, насколько я так в русской системе понимаю. Значит, короче, я считаю, что мы идем как минимум. Если мы увидим еще раз 1560, берите, покупайте с таргетом, помещайте 1573,5-1592. Вот такие уровни у нас есть. Следующие, да? Да, да, да. Ну что, то есть вывод следующий. Э, наш рынок сегодня глобально можно покупать. Э, сегодня я тебе могу сказать честно, я сделал позицию достаточно большую, купил фьючерсы на индекс артреста. Э, ну, Людям просто говорю, что, ребят, не спешите продавать. Я думаю, что наши акции будут подороже, и подороже значительно. Теперь э, смотри. Нет, давай мы чтобы перейдем... Я хочу сказать о том, что сейчас мы открылись с гэпом вниз. Сегодня, кстати. Сегодня с гэпом вниз. Но ну, прекрасно. Есть пока я бы не покупал по техническому анализу, повторяю, пока я не увижу 1500. Вот в том-то и дело. Вот в чем разница. Смотри, ты покупаешь, я говорю, я говорю, покупаю. Вопрос, покупайте где. Покупать э, по-английски это «бланды» слепую не годится. Если мы летим вниз, пробивая, давайте дружно прыгать все, э, все наши 250 человек, сейчас будем прыгать здесь на полу. Значит, куда мы, мы пробьем пол и куда мы полетим? На следующий этаж. Следующий этаж плита перекрытия пробита, да? И мы летим куда? На следующую плиту. Но отскакивать мы будем, поскольку все же там есть какие-то местные перегородки, верно? Поэтому... Если лучше покупать, то покупать, а, смотря где. То, что мы открыли с ГЭПа, мы дошли до этой точки. Опять же повторю, ГЭП это отдельная теория, которую я, конечно, сам обучаю, вот. но она нигде нет, ее нету нигде. Это просто основано на, на практике ну, многих лет и многих там, индексов, акций, компаний. Вот. А, поэтому, а, еще раз, вот, когда превысим, докупайте. Вот, все. Ну хорошо. А мы, Будем синий. считать, что, может быть, я поторопился, но я тебе скажу честно: э, на мой взгляд, на мой взгляд просто, э, все эти страхи, которые есть, они э, ничто по сравнению с той колоссальной ликвидностью, которая есть в Фонды каждый месяц, каждый год заходят огромные деньги, каждый день. И все равно управляющим надо покупать. Поэтому моя точка зрения простая. Настолько много этой ликвидности, что она будет выкупать пока. Пока ничего страшного в мире нет. Подчеркиваю, даже коронавирус, по большому счету, темпы его распространения пока не такие смертельные. Грустно, человеческие жизни, смерти и так далее. Но тем не менее, ожидали всего худшего. Раз худшее не происходит, скорее всего, будем рано или поздно неплохо расти. Поэтому для меня уровень вполне комфортный. Теперь, Майк, мне бы хотелось тебя попросить. Давай посмотрим несколько бумажек которые активно торгуется в России. И начнем да, с нашего потому, всего. У, Наш у меня все... ты, ты не видишь чата, я вижу. Мы будем э, отвечать? Или... А, да, давайте, задавай вопросы, потому что меня почему-то так настроили, что я ничего не вижу. А, ну, я вижу, у меня второй монитор. А, вы торгуете по ур уровням Герчика? Нет, я не знаю системы Герчика вообще никак. Наоборот, он меня просил, чтобы я проанализировал с моей системой а, ну, в чем-то сопало, в чем-то нет, допустим. А, поэтому я просто буду отвечать, так, а, на... что, Саша, а? а что, Саша, у нас уже изобретатель систем? А что, Саша у нас уже изобретатель систем? Я не знаю. Если честно, я не знаю. Нет у него, насколько я знаю, технические анализы. Он по-другому как-то это разбирает. Но я не в теме. Просто у меня своя система, поэтому ну, я. Не, не будем чморить Сашку, он, он хороший парень. Отвечать. И тем более успешно, не успешный, не знаю, я с ним познакомился относительно недавно, я о нем ничего не слышал. Я учился у американских, простите, э, трейдеров и очень, очень известных, действительно, я знал когда-то все системы, сейчас их наверняка больше, но когда-то я знал все, Но ну, лет, не знаю. 90, Майк, вот почему да, вы все американцы, да, да. Майк, объясни мне, почему вы все американцы так любите самопрезентации? Это же ужас какой-то. У меня как раз нет, у меня, это не моя, не моя деятельность, у меня канал совсем другой, у меня 23, 24 тысячи людей совсем другом в развитии э, человека просто, а, э, скажем, материальная составляющая типа э, денег, она есть, но я не считаю, допустим, главное, поэтому я даже, как бы, сказать, я как раз не, не, ничего не афиширую ничего не... Ну хорошо, Потому, давай перейдем Давай перейдем а, к... Есть еще, битко... кстати, вопросы? Биткоин будем смотреть? Или в начале... Слушай, это... давай-ка мы вначале про российские акции. Давай начнем с нашего всего. У нас есть два наши все. Первый – это Сбербанк, второй – Газпром. Давай начнем с Германа Оскаровича. Это кто? Это у нас Сбербанк. Он -то у тебя написано Сбербанк. А почему он Герман Оскарович? Ну так случилось, потому что господин Греф он Герман Оскарович. Как его назвали? Мама с папой. А, ну я, простите, не знаю. Да. Ну хорошо. Значит, смотрите, у меня тут неделя стоит. Да? Значит, Вообще-то говоря, все абсолютно вот инструменты, все вот эти компании, за исключением одной, я сейчас покажу какой, они все очень успешные. Посмотрите, что происходит. Мы стоим, видите, значит, я прогнозировал вот эту точку с 270 а, единиц, опять же, я не знаю, да? 270 после того, как мы пробили, 110, видите, 110, так, мы пробили. Это 110 мы первый раз дотронулись в 2011 году. После этого мы дотронулись в 2013 году, после этого в 2015 году, и вот здесь мы его пробили. Это технический уровень, в 2016 году мы пробили. Смотрите, мы дошли до этого уровня. От него отскочили, пришли к следующему, отскочили. Я показываю уровни в реальном времени, которое происходит. И смотрите, вот это прогноз, который был в 2018 году, в феврале месяце мы до него дошли. Отскочили вниз на предыдущий уровень, видите, да? То есть это было сделано значительно ранее. Опять к нему пришли. И теперь могу сказать следующее. Это Сбербанк, да? И теперь могу сказать следующее. Вот начиная с этой точки мы идем вниз. Вот. начиная с 200, ну и так уже идем вверх, но мне хотелось бы чтобы недельная свеч, свечка по-русски называется, свечка да, да. закрылась, а она не закрылась пока, нет, одна первая закрылась, я хочу видеть подтверждение короче, я хочу видеть, что Сбербанк будет 282 286 как только я увижу 286 я могу показать, как оно будет происходить. Я даже почти не сомневаюсь о том, что так оно и будет. Сюда мы идем. Мы не идем резко вверх. После этого мы идем сюда. И после этого мы идем вверх. Короче, Вива сбер, 350 нам только снится. Правильно я понимаю? 350? У вот тебя прозвучала там циферка 350. 350 сейчас вам скажу сколько будет на самом деле. По золоту вот кому-то понравилось, что я читаю. Да, по золоту было действительно прямо, видите? Значит, нет, нет, если мы привесим 270, то мы пойдем на... На 365. 365. Ну, извини, немножко ошибся. Ну что ж, господа, а записываем там... эту цифру. Если что, едем в Чикаго к Майку, так сказать, серьезно с ним разбираться. Майк, спасибо. Это очень важно. В принципе, я с тобой согласен. С учетом того, что у нас идет резкое уменьшение количества банков, то огромное количество бенефитов получает Сбербанк. Плюс банк развивается... У банка много маржинальных, так сказать, операций, и банк неплохо зарабатывает. Поэтому я, в принципе, с тобой согласен, я тоже считаю, что Сбербанк может прибавить и 15, и 20, и более процентов. Теперь давай перейдем еще к одной очень интересной бумажке, которую некоторые называют нашим «все». Я уже давно ее не все не считаю, ж больно, там все творческие. Я говорю о «Газпроме». Давай мы посмотрим на «Газпром». Когда-то, я помню, с мою еще, в моем будущем Советском Союзе был такой, или уже потом было, был такой Ходорковский, который, что там был? Лукоил, да, по-моему? Вообще-то он вообще был, был Юкас. Я думаю, Майк, не стоит обо всем этом долго рассказывать. Наши читатели об этом очень хорошо знают. Нет, я просто говорю, что это было нашим все. То есть очень интересное у меня было, я не знаю, если ты смотрел, но я сделал анализ первый раз, я вообще не знал этого. Я вообще никак не мог сравнивать рубль с долларом, потому что рубль с долларом не имеет никакой корреляции. И, да. Майк, я, тебя открой, быть, да, чуть -чуть а? я тебе открою маленький секрет. Доллар чуть-чуть линее. Я тебе открою маленький секрет. Доллар чуть-чуть линее. Я бы сказал, зеленее. Хорошо, и зеленее тоже. Давай на «Газпром» посмотрим. Вот По поводу, опять же, Саши Герчика, да, признан самым безопасным. Я с ним пообщался. Очень интеллектуальный, действительно, очень серьезный. Мне понравился он, Я не я понял, это семинар много... рекламы а? Герчика? Я а? вас. Это семинар э, самое, рекламы Герчика? Давай перейдем к Газпрому. Герчик это хороший парень, но Газпром больше волнует э, наших слушателей. Значит, смотрите. Видите, это мой анализ. Когда ты попросил, значит, смотрите. Вверх мы идем по ступенькам. Первая ступенька была достигнута, 275, мы дошли до 272. Следующая 288. Покупаем, я не знаю, это акции или это фьючерсы, как только увидим 272, зафиксируемся на этой ступеньке. Мы не зафиксировались, мы подняли ногу, но опустили вниз. После 272, помещайте, друзья, кто хочет, мы идем на 288, Пробиваем, и идем на 298, и главная наша цель, главная наша цель на этот момент – 310. Но это не скоро, это не недели, это, наверное, месяцы. вот Но дело в том, что мы очень и очень серьезно отлетели вниз, что, в общем-то, тоже был прогноз, я могу даже показать, почему я поставил эту линию здесь. 227. То есть мы полетели с 270 на 221, то есть мы полетели сколько? Чуть ли не 20%, да? 20%. Ну, упали. И я даже знаю, куда дальше мы пойдем. Я могу сказать, куда дальше мы пойдем. Сейчас, секундочку. Майк, поверь, это всех очень интересует. Народ напрягся и пишет. Кто? Кто говори, говори. Значит, смотрите, сейчас я хочу показать, куда мы можем пойти. Мы здесь посмотрим. То есть это мои циклы, вот я их смотрю, значит, здесь. И мы летим, можем, если мы сейчас пробьем эту линию, то мы пробьем эту линию, пробьем эту линию и долетим до 200. 200 – покупка. Если мы, да, долетим до 200, то это будет покупка. Но главная цель была 227, 227,5. В общем-то, мы до нее один раз пошли, чуть-чуть пробили, пошли вверх. Второе, значит, и покупаем здесь. Все-таки преимущество, мы идем вверх. То есть, э, временная, повторяю, временная, скажем, коррекция вниз. Вот. Если будем мы здесь 230, 240, то мы идем на 244 э, без сомнения. Скорее всего, так оно и будет. То есть, в принципе, я бы, так сказать, уже и здесь покупал, потому что 244,8 мы должны быть. Это Газпром, это ваше все, как ты говоришь, да? Наше все, <смех> или почти <смех> все. Хорошо. И давай еще две позиции с тобой посмотрим, потому что сегодня пятница вечером люди хотят отдыхать. Давай посмотрим на МТС и давай посмотрим на э, ради экзотики на Биток. Итак, давай посмотрим на МТС. МТС это МТСС. Это связь, да? Да, это наша связь. Очень хороший график МТС. Полагаю, что мы идем вверх. Было падение, без сомнения, не знаю, с чем оно связано. Было падение в 2013 году, серьезное падение на 154 с 356. То есть потеряла МТС, потеряла очень много. Что было в этом году, я не знаю. Лучше у тебя этого не знать, Майк. А? Лучше бы тебе этого не знать. Это были наши российские приколы. А, значит, могу вот что сказать. Могу вот что сказать. Значит, смотрите, мы сейчас находимся на очень критичной точке, которая является 352-353. А, я могу вот что сказать, это серьезно. Кстати, это очень интересный старт. А, ну, в смысле, компания, да. Вот. Я не знаю, могу, мог были ли я крейдить, но если я увижу э, пробитие, видите, мы не зафиксировались на этой ступеньке, Смотрите, видите, то есть мы попали сюда да, и пошли вниз, это называется resistance, видите, пошли вниз, пошли вниз, все линии, justify, все линии, э, justify, это означает, я могу их подтвердить конкретно, и с разных сторон это могу показать. Итак. Значит, смотрите, что будет дальше происходить. Значит, э, то есть, главный глобальный мы идем сюда, но это не главная точка. И мы идем, сейчас, может, плохо видно, будет, сейчас расскажу. То есть, мы идем на 353, э, прошу прощения, 372, и мы идем на 423 до 436. Вот эта зона, резистанс, и от нее мы, естественно, полетим вниз. Пока будет лодка Значит, мы хотим увидеть вот что. Мы хотим увидеть пробитие этой линии сюда. Мы хотим увидеть примерно 357. Так? Мы хотим увидеть, опять же, сюда, падение. И мы хотим увидеть 370. И мы уже тут зарабатываем, и довольно-таки, по-моему, неплохо. 371, 372. Это первый промежуточный Старый. первая промежуточная наша цель. Главная цель, повторюсь, 400, примерно 430. Ну вот таким образом. Спасибо, спасибо, Майк. И давай последнее. Ради экзотики поглядим на наш биткоин. В конце концов, у меня канал Биткоин, так что святое дело поглядеть на конкурента. Тут к вам еще вопрос есть, Евгений Борисович. Может, не сейчас, чуть позже расскажите про слияние Райтеон и ютинь. Не знаю, что это такое, но... Ты знаешь, да? Ну, то, что две военные корпорации слились в, в экстазе, ну, слились. Хочется их поздравить с этим. Будет больше ракет точных. Я не совсем понимаю, а что здесь такого неожиданного, но американская военка чувствует себя очень хорошо. Э -э, Рейтион, в принципе, бумага, которая растет. Я не знаю, я, честно говоря, пока Трамп у власти, пока идет гонка вооружений, но Раз уж нам так плохо, давайте хоть получать удовольствие от роста акций, цен на военку. Хотя скажу честно, что я сейчас самый большой фанат ни Локхита, не э, Рейтиона, не Нортропа, ни General Dynamics, обремененного огромными долгами, а прежде всего Кратоса, э, Кратоса и, э, наверное, Боинга. Почему Боинга? Потому что сильно упал и потому что есть проблемы. Я думаю, что Боинг выйдет из этих проблем, он выходит из этих проблем и потенциал роста у Boeing огромный. Это первое. И второе, я считаю, что есть такая небольшая относительная компания Кратос. Если мы зайдем и посмотрим, что такое Кратос Валькирия, мы поймем, что люди давно разрабатывают уже самолеты не пятого, а шестого поколения, и это весьма любопытно. Ну, тут, конечно, все зависит от военных заказов. Рано или поздно, мне кажется, они их получат, и Кратос будет стоить не 20, 21, скорее 25 для начала, а так 40. Вот это, мне кажется, интересно. Давай перейдем к биткоину, или есть еще вопросы? А, ну, там есть еще биткоин, да, биткоин. А, вот, мои, вот, вот он биткоин. Значит, Было вдруг резкое падение вчера, видите? А, то есть было падение вчера, то есть было падение не вчера. На самом деле это мы, я начал смотреть довольно давно. Если мы возьмем, скажем, я могу показать, если мы возьмем, скажем, недельный график, да, а, то я смотрел биткоин, видите, лонг оба 310. Я прогнозировал, куда мы пойдем, когда он был 240 на самом деле. Я сказал, что мы идем вверх. И 20 тысяч тоже прогнозировалось. Ну, те, кто следили за мной когда-то, вот я показал о том, что вот это синенькая линия. Но мы можем пойти вверх. Как только мы пробьем 20 тысяч, тогда у меня будет и 23 и так далее. Но пока это очень далеко. То есть сейчас биткоин дважды упал. Значит, я хочу стабилизировать технический анализ. Я сейчас не буду углубляться во все другие анализы, сколько ну, я не хотел бы в этой передаче, вот, тем более первой, выражать какие-то другие мнения еще. Вот. То есть мой, мой анализ 9200. Вообще-то говоря, по большому счету, если мы не пробьем, то есть мы идем к 1 тысяч, видите, 11 тысяч но здесь был технический уровень а, на 10 500. А только мы стабилизируемся свыше 10 500, 10 500, 2, 500, 3, 500, мы 500 поинтов идем вверх без вариантов. То есть это без вариантов. Но я показал о том, что, видите, значит мы здесь упали вчера, резко большая, видите, свечка вниз, давайте 4 часовую посмотрим то есть, видите, да, резко вниз. И я сказал, что мы идем к уровню 10,157, после этого мы идем вниз. 9,200, но по моим прогнозам пятьдесят. Рано или поздно, рано или поздно. Я хочу видеть uh, закрывшуюся свечку на 9,240, и она будет тогда uh, 9,000 без, без вопросов. По большому счету, если мы будем смотреть ниже, то вот эта линия была моей линией 6400. Если мы будем ниже 6300, то следующий уровень 5200, следующий 4300. Все по ступенькам. Мы не можем говорить, иначе это будет просто профанация. А зачем? Как это поможет человеку сказать о том, что биткоин будет 20 тысяч? Он что купит сегодня? И пролетит по-страшному, потому что он может упасть, а потом идти на 20 тысяч. А зачем? Вот я никак не могу этого понять. Это просто показуха, которая говорит о том, что я крутой, я гуру, я предсказатель. Я таких гуру навидался. Вы не представляете, сколько за свою жизнь в этом трейдинге, техническом анализе. Начиная, вообще-то говоря, с начала века, который я смотрел в самом случае. С начала прошлого века, не этого, естественно биткоин как-то коррелирует с SPS, биткоин с XPS не коррелирует, я не знаю, но вот Евгений Борисович, наверное, лучше скажет, поскольку он биткоин практически, Bitcoin практически. <laughs> вот. он коррелирует с, с, с, с SPS, как считаешь? Ты знаешь, Майк, я не считаю, что временная какая-то корреляция, она носит какой-то драматический характер. А сегодня он может коррелировать с индексом S&P. Завтра он может коррелировать с настроением, так сказать, женщин. Послезавтра, тем более скоро 8 марта, послезавтра он может коррелировать еще с чем-то. У биткоина своя жизнь и э, свои законы. Внутренней стоимости у биткоина нет. И мне было просто любопытно твоя точка зрения. Прогнозировать биткоин, честно говоря, я отказываюсь, хотя... Uh, впереди халвинг, то есть uh, некое изменение difficulty, которое, возможно, приведет к тому, что чисто технически в какой-то момент мы действительно можем достигнуть 11 или там, 12 тысяч. Это может произойти, но не факт, что это произойдет. Поэтому я оставляю в своем убеждении, я предпочитаю инвестировать во что-то реальное, пускай даже в золото, пускай даже в российский рынок, но биткоин... Оставим это на совести и на так сказать, желание инвестировать в ну, более отъявленных спекулянтов. Э, Майк, я хотел я... тебе сказать огромное я... спасибо. Я думаю, Сейчас... мы сегодня больше аудиторию мучить не будем, потому что пятница, гуляльница, вечер. вот И спокойно пойдем так сказать, наслаждаться этой жизнью. Что я ты хочу... думаешь на этот счет? Еще минуту дашь мне? Еще минуту, поскольку... Ну, если наши а ребята я... дадут, конечно. Я... Да, Я тебя приглашаю, дорогие друзья, всех тоже приглашаю на свой канал. Мы проведем с Евгением Борисовичем проведем программу, когда у него будет время. Но там 24 тысячи подписчиков, вообще-то говоря, тоже есть. Поэтому это будет интересно и по поводу не только, скажем, технического анализа. Майк, сегодня сегодня извини, огонь... если бы у меня была шляпа, я бы ее снял. А? Если бы у меня была шляпа, я бы ее снял. Не-не-не, дело не в шляпе, а дело в том, что с моей точки зрения это будет интересно, потому что у меня э, моя позиция, она мне интересно иметь позицию других специалистов, поскольку моя совсем и близкая, и далеко не главная. Я вижу так, да, кто-то видит по-другому, нет никаких проблем. А, просто там другой канал, другие, скажем, энергии. А, это не материя. А, по поводу биткоина, друзья, смотрите, это была первая попытка, вообще-то говоря, выйти из-под контроля банка. Первая попытка выйти из-под системы. Я не люблю быть в системе. Так сказать, я свободолюбивый человек, и я могу выйти за пределы, вот то, что тут у нас называют outside of the box, за пределами ящика, как нас всех приучили. Поставили шоры какой-то лошади, и она не может ни вправо, ни влево. Это нехорошо. Биткоин поэтому был. Но главное не в этом дело. А главное в том, что действительно это стало спекуляцией. И вот я абсолютно согласен с тобой, же, поскольку это не годится никуда, зачем это надо подобляться этой спекуляции? Тут был, кстати, вопрос значит, по поводу спекуляции. Нет, это не так. Так не должно быть. Более того, по моему, скажем, мнению, куда бы мы ни пошли, как бы мы высоко не взлетели, она себе дискредитировала. Вот эта спекуляция, этот биткоин, с этой спекуляцией я дискредитировал. По моему, так сказать, мнению, мы можем вообще вылететь. Не будет такой валюты, как биткоин. Это просто нонсенс. А, значит, э, так, значит, э, у нас был вопрос еще. Э, значит, э, просит, Тебя просят э, марихуану или каннабис. Не знаю, каннабис, не марихуана, каннабис. Будешь говорить «нет» или это все? Да-да, скажи, скажи, я отвечу. Не игнорируйте вопрос, просит у вас Станислав, по канабису. Это ваша любимая тема. Я не игнорирую, я весь внимание. Да, так что... Я не знаю, какой вопрос у тебя. Так, я тоже не знаю, просто мне так настроили, что вопросов я не вижу. Короче, господа, по поводу канабиса. Смотрите, очень долго сектор падал. Очень долго. Сегодня произошла определенная консолидация. Когда я говорю сегодня, это значит последний примерно месяц. Вот. Я, в принципе, позитивен, считаю, что у сектора есть огромный шанс пойти вверх. В своем сертификате я увеличиваю позиции, потихонечку докупаю самые интересные бумаги, бумаги с самым большим апсайдом. Поэтому я считаю, что ничего страшного там не будет. Мне кажется, что плохие времена прошли. И самое главное, вы обратите внимание, были не очень хорошие отчеты долгое время. Нас с вами очень сильно порадовал отчет УИД. Это самая крупная компания, стоящая примерно под 10 миллиардов долларов. Так вот, отчет был вполне приятный, неожиданный. Много всего позитивного. Рост продаж, рост рентабельности снижение операционных затрат. Короче, сектор явно начинает перформить, явно начинает показывать то, что мы от него ждали ранее. Чудес там не будет. Но текущие уровни, как мне кажется, еще раз говорю, это моя личная точка зрения, очень интересны для входа. И если у вас есть ресурсы, время и стальные нервы, ребята, это штука интересная. Вот, собственно, и все. А... Да. Дело в том, что у нас официально, не знаю, как у вас, у нас официально 14 штатов разрешили выращивать э, медицинскую э, вот марихуану, ну, канабис, допустим, вот, то, что называется, да? Я тоже как бы анализировал, я был знаком с этим очень давно, и, в общем-то, я знаю, как, с чего это все начиналось. начиналось. Что, выращивал? А? Выращивал? Нет, я не выращивал, а зачем? Нет. Uh, но дело в том, что мало кто знает, есть такое понятие. Вот uh, uh, uh, Битлз, uh, у них есть песня "Lucy in the Sky with the Diamonds". L, L S D. По-русски. L S D. Да, вообще, то говоря. D. L S D. По-английски. "Lucy in the Sky with the Diamonds". Uh, то есть это была uh, значит, разработка американских ученых, и это не было ни в коем мере наркотиком никогда. Это был э, типа э, ну, как бы транквилизатор, который расширяет неизмеримость сознания. Вводили буквально в мельчайших дозах. Людям это были испытания, лаборатории закрыты. Ну, они были открытые, открыты, полузакрытые, будем так говорить, поскольку э, там можно было получить. В один прекрасный момент все резко закрылось, как всегда. Все резко зазеркалилось. Никто не знает почему. И это начали после этого возникать наркотики. Марихуана, вообще-то говоря, это тоже не американское изобретение, на самом деле, и каннабис, тем более. Это, в общем-то, совсем разные кусты. Одна из них медицинская, они абсолютно одинаковые, почти одинаковые. Но из них из одного вида изготавливают это, из другого то. Но это опять пропаганда, это опять не пропаганда, а спекуляция это все. И да, эта тема достаточно может быть интересная, но... Она... В каком смысле, интересно, поговорить об этом, да. Вот. Майк, и, кстати, давай это, таким это образом, смотри. Состояние. Это даже не Майк, поскольку у нас в России довольно специфическое отношение к этой теме, давай мы эту тему немножко закроем. Я э, считаю, что мы можем разговаривать о перспективах публичных компаний, которые торгуются на бирже. И ничего более, поскольку у нас такая замечательная страна. Вот, поэтому я думаю, что на этой ноте мы э, закончим сегодняшнее вечернее наше, как нас сказать, шоу. Вот, друзья, спасибо вам за ваше внимание. Мы будем периодически разговаривать с Майком и на тему э, различных акций и на тему различных рынков. Постараемся, наверное, в будущем сделать это более динамично, конкретно, понятно, чтобы вы примерно имели некое представление. Я скажу честно, я не всегда с Майком согласен здесь, но почему я попросил его выступить у нас и почему, в общем-то, я считаю это любопытно. Дело в том, что у него довольно часто прогнозы оказываются верными. А технический это анализ, канонический анализ или там какой-нибудь спиритический анализ, мне это не важно. В конце концов, если есть попадание, то важно, чтобы люди заработали, а все остальное тоже детали. Все правильно? Позднее меня... всего результат? Правильно? Именно и победители не судят, друзья, правильно? хороших я, вам что, выходных. Что, что мани, ну а, да. <laughs> Майк, спасибо мани. тебе огромное, хорошего вечера, арвидерчи. Доброго, благодарю. Давай, благодарю. счастливо.